Сегодня видео начну с такого вопроса. Может быть, кто-то из умельцев знает, как здесь можно организовать вытяжку для пыли отбор машинок. Вот у меня здесь есть шкаф внизу, там ну очень много пространства. В принципе, если оттуда все вытащите, ну как бы туда поместится большой агрегат какой-нибудь, если можно будет собрать. В общем, меня интересует какой-то бюджетный вариант вытяжки, который будет просто всасывать эту пыль, а то я останусь без легких, потому что вот я закончила куклу, а у меня легкие просто ну такое ощущение, что я надышалась песком. Несмотря на то, что я в респираторе работаю и в, в таком в забрале. Вот в таком. Все равно мелкодисперсная пыль попадает. И это прям ощутимо, и очень неприятное ощущение. Ну и вредно. Это такое маленькое отступление. Любые советы будут вообще в кассу. В общем, актуальная тема. Что мы будем делать сегодня? Я немножко подустала от резьбы куклы и хочу немного сменить тему. И показать, как я делаю вот такие декоративные штуки. Это называется плетение на ветвях или в американской версии бранчвейринг. Вот а, любые рисунки можно сделать. Подходит под интерьер, бохает на или хипи. А, в любом случае необычно. Интересно и легко в исполнении. Впрочем, сейчас я и покажу, собственно, как это все делается. У меня вот здесь есть склад такой деревяшек. Это я осенью еще заготовила. Но я, по-моему, вам уже показывала. Сейчас я выберу какую-нибудь рогатину небольшую. И сделаем с вами подобную, что. Пришлось сидеть куртку все еще прохладно, особенно ближе к вечеру. Такую палочку выбрала, она маленькая, и как раз смогу показать быстро, как можно сделать очень интересный и странный декор интерьера. Но прежде еще хотела сказать, я как раз сейчас посмотрела, что YouTube рекомендует для развития канала, и там прям конкретно говорится о том, что... Если вы хотите, чтобы ваш канал YouTube сам рекламировал, людям показывал их рекомендациях, то ваша аудитория должна быть активной. Как этого добиться, я не знаю, потому что я вроде как снимаю то, чем я занимаюсь. И плясать с бубнами, махать труселями над головой я не собираюсь ради комментариев. Поэтому, наверное, остается ждать пока придет моя аудитория, которой буду интересна я, будет интересна моя работа, мое творчество, вот. Короче, не будем поддаваться упадническим настроениям, лучше давайте что-нибудь сделаем хорошее. Сначала надо, тут есть грязюка на палке, надо отшлифовать это все и отпилить лишнее, чем я сейчас займусь. Я тут разбирала морилки, нашла вот такую. Никогда я не пользовалась. Я ее купила для каких-то нуж. Ну и, естественно, забыла, что она у меня есть. Каштан. Ну, сейчас и самое время протестировать. Какая-то даже густоватая консистенция. Так, и не скажут, что морилка. Запах какой-то такой. Фу. Запах не очень. Знаете, напоминает цвет раньше в Ярославской области, где я гостила в летние каникулы. Там полы красили. Вот цвет похожий. Прям навеяло. Оставляем на часик. Вернемся, когда высушим. Ну, Что-нибудь такого интересного матового цвета получилось. Сейчас мы немножко пошкурим. Интересная такая получилась фактурка, но а сейчас я еще хочу ну, ну, как бы выделить рисунок, покрою лаком, а лак у меня есть, кстати, тоже тонированный, лак вот такой есть, цвет тик, чем-то похож, хорошенько помешать. оставляем на часик просохнуть и еще раз покроем два слоя лака покрыли теперь нам нужно сделать разметку где мы будем сверлить отверстие примерно на одинаковом расстоянии размечаем это сантиметр Теперь нам понадобится прочная капроновая нить и иголка для бисера. Ну, и Наша задача натянуть эту нить не очень сильно, чтобы не сломать нашу палку, но и чтобы было хорошее натяжение. Приступаем к самым интересным, это нитки. Рогатка такая рыжеватого цвета, красно-рыжего, то нитки я подобрала таким зеленоватым оттенком. Это шпагат с зеленой ниткой. Цвет суровый. что я тут подумала чтобы не было такой скучноватой штуки дрюки этой странной мы сюда попробуем вплести руну и руна это будет вот такого цвета как раз погами подходит попробую ее вплести так не знаю, думаю, сначала я ее вплету, а потом добью уже друг, другой ниткой. Ну, по крайней мере, попробую, не знаю. Берем кофе с секретными ингредиентами, и пошли работать. Что вот это мой пропуск на свободу. Два раза в день, на 100 метров от дома. Оп. Ну что, вот такое вот плетение с Руной у нас получилось. Изнанка тоже вполне себе приличная. А сейчас хочу добавить каких-нибудь символов на деревяшку с помощью выжигателя. Пока я делаю, я решила рассказать вам, почему я выбрала именно эту руну. Руна называется Вуньо. Вообще она относится к одной из самых благоприятных рун. Символизирует радость, позитив. Указывает на то, что черная полоса закончилась, и скоро будет все хорошо. Все изменится к лучшему. В какой именно области показывает обычно руны, которые выпадает рядом. Но вообще в целом это хорошая руна. В общем, она свидетельствует о том, что поворот к позитиву mm. уже произошел. А, Еще совсем чуть-чуть и все будет просто зашибись. Вы находитесь, что это очень символично в данное время. Так хочется, чтобы всему миру выпала эта руна и наконец-то уже все повернулось в лучшую сторону. Вот. Ну и также в конце я добавлю несколько комбинаций рун. Вот. Они все, в общем-то, дополнят мои мысли по этому поводу. Ну вот и все, вот такое плетение на ветвях у меня получилось. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч, пока!